Привет, аудитория! Ну что у нас? Последний групповой тур Лиги чемпионов. И 8 декабря пойдут, пройдут последние матчи. В принципе, вот последний групповой тур, последний матч у этого группового тура. Очень довольно-таки несложно прогнозировать, потому что всем все понятно, уже всем все ясно, кто что хочет, кто что уже не хочет. То есть, ну... Все очевидно, по сути. Вот, ладно, что у нас там? У нас 8 декабря, получается, группа H, это Зенит Челси. Челси на первом месте, Зенит на третьем месте. Вроде бы все понятно, но Челси нужно реабилитироваться, во-первых, после поражения в Премьер-лиге Вест Это раз. Во-вторых, Челси был неплохо было бы выйти в группе с первого места. Это два. При, плюс, в принципе, Зенит это... Та команда, которую Челси вполне может себе позволить выиграть. Челси будет выигрывать. Челси будет забивать. Зенит. Так как Зениту... Ну, Зениту, в принципе, устроит ничейка. Поэтому, даже если первый забьет Зенит, Челси пойдет отыгрываться однозначно. Первый забьет Челси, Чел... Зенит пойдет отыгрываться однозначно. Я думаю, что в этом матче тотал больше 2,5. С коэффициентом 1,8. В принципе, неплохо. Хорошо. Тут... тут все понятно. Первый матч экспресс а, разобрали. Второй матч экспресски это Манчестер Юнайтед Янг Бойс. Опять же, я считаю, что тут победа Манчестер Юнайтед. Во-первых, почему? Ну, потому что Манчестер Юнайтед в принципе сильнее Янг Бойс. Это раз. Во-вторых, у них новый тренер. Новый тренер... Такую команду, как Янг Бойс, должен выигрывать. Должен показать, что он не просто так занимает этот пост. Плюс, перв... плюс надо от... реваншировать первое досадное приложение от Янг Бойс. Поэтому мой выбор – победа Манчестер Юнайтед. И тут коэффициент, ну, небольшой коэффициент 1.4, но если, слож... если умножить два коэффициента 1.4, 1.8, у нас получается общий коэффициент 2.5. Ну, неплохо. Тем более, вроде бы как, даже верняки. Все, аудитория, до встречи. Подписывайтесь, ставьте комментарии. Uh, лайки, дизлайки. Давайте.